Ну, так, погнали. Я особо не битбоксер, но попробуем. Адопа аудишн, цц? Нужны биты, биты. Реакция на программу? Снэри. Какие-то шпуки например. Какой-нибудь нужен такой тонкий, писклявый. Как ну, будто собаки плохо, терьера какая-то. Еще давайте какую-нибудь и обратный. Еще нужна какая-то фраза, все, божуйская. Let's go. One more time. One more time. Потом надо будет обработать и, думаю, получится нормально. One more time, one more time, one more time, one more time. Ого, пошла жара. Пошла. <ст back> Вы знаете, с этими звуками, мне кажется, можно работать. О! Другой тампак. Видно, человек разбирается. А вот что-то здесь у меня получилось. Нет. Так, биточки. Леди джентльмены, я готов представить вам свою какаху, который я только Сильно а то, Давай, жди Нет, стоп. Да, тут не хватает, хватает да, драйвового да, такого звука. Была. Ну да, О. Так. О Все понятно, как Просто надо принять. Я просто в шоке. Это очень <сос> круто. Драйвово и Хальчево. <сос> просто фигенит. Последний шок. Да? Да? Да? Ё-ка, Супер. Это круто. Играет в музыку. А теперь, она... <с doorway> круто? Я пытался освоить такую программу. Слав, велит... Я начинал с Apple Studio. ч ни о чем. Видимо, написание музыки это не для меня. Какая... Что чувствуешь, когда у тебя руки с правильного места растут? Ну, Кайф! Надо потом найти этот трек и скачать. Всем на звонок поставить. Надеюсь, он его оставит в описании. Отдаваться этой музыки. Лайки, если тоже признавали под эту пищу. Сколько у него часов на это ушло? нереально А ты заворачиваешь? Хотя нет говно